Монастырь Святого Георгия в Фенесе, а Геу, Георгию, Феню, один из важнейших православных памятников Коринфии. Первое здание монастыря было построено в 1500 году, по другим данным, в 14 веке, за свой счет одним монахом из Калавриты. Однако постепенно сама природа начала склонять монастырскую братью к переносу строения на новое место. Вокруг стен поднимались грунтовые воды, образовывалось озеро. Поэтому в 1693 году монастырь обрел новый фундамент, расположившись чуть выше, на склоне соседней горы. Но тогда он не был достроен до конца, поскольку пострадал от пожара. При переезде из прежнего обиталища монахи забрались с собой литвы, алтарь и входные врата. Старины 17-18 века предметы прекрасно сохранились до наших дней и используются по назначению. Современное расположение монастыря уникально. Среди природных ландшафтов необыкновенной красоты, ничем не уступающих альпийским пейзажам Швейцарии. С высоты застекленных веранд монастыря, словно висящих между небом и землей, можно подолгу любоваться неописуемой красотой природы во все времена года, Отсюда видно лежащее, напротив горное плато Фениус и озеро Такса, а также безлесая вершина Дурдуваны, Пиндяйля и, и темно-зеленые склоны гора Раания, Арания, Оре, известных и как Хелмас. В сегодняшнем виде здание монастыря существует с 1754 года. Уже в 18 он упоминается в списках Константинопольского патриархата как Ставропигиальный. Вплоть до 1797-1798 годов монастырь принадлежал Вселенскому Патриархату, который в связи с этим ежегодно посылал из Константинополя в монастырь, упоминаемый в списках Константинопольского Патриархата как монастырь, Агил Георгию Туфониас, 1 Акул, 1282 грамм, воска. Примечательно, что и в церковном музее Каринфа надпись на одной из старейших монастырских печать гласит то же самое, печать священного из Тавропегиального монастыря святого великомученика Георгия Фаневса Пелопонеского. Помимо этого, патриарх Константинопольский, священномученик Григорий V, издал в 1797 году сигил, удостоверяющий то, что монастырь принадлежал Константинопольскому патриархату, с ежегодной выплатой обители 150 крошей, турецкий кружку цикофоликон, монастыря и тайная школа. В центре монастырского двора возвышается цикофоликон в честь святого Георгия в виде базилики с восьмигранным куполом, окруженной впечатляющим трехэтажным комплексом эскелий. Впечатляет обитая медью дверь в церковь, на которой выгравирован святой Георгий. Атмосфера внутри храма очень что называется намоленная. Рам был полностью расписан в 1762-1768 годах речайшими по своей технике и искусности обработки фресками, выполненными иконописцем Панайотисом из Янины и Аанина Эпир. В работе художника прослеживается влияние критской школы и иконописи, но при всем этом, согласно экспертам, ему удалось внести свою лепту в художественный процесс, тем самым подчеркивая тот факт, что он принадлежал к одним из ведущих мастеров своего времени. Большое деревянное паникадило, подвешенное к куполу, с небольшими миниатюрными иконами, расположенными по кругу, выполнено наподобие всесвечников, центральная люстра, имеющихся в каждом крупном храме святой горы Афон. Внимание заслуживает также деревянный резной иконостас, 1762 год, Украшенные сценами из Ветхого и Нового Завета, покрытой позолотой, работа опять-таки Панайотиса из Янины. В западной части храма, за Нартиксом, на потолке, крышка люка, откуда по деревянной лестнице можно попасть на чердак, где находилась тайная школа Крифосхолева, в которой во времена туркократии монахи обучали подрастающие поколения, скрыто от османских властей, родному языку и грамоте. фейки и, и национально-освободительная борьба греческого народа. После так называемых орловских событий «Орловика» 1770 год, под которыми в истории Греции имеется, в виду неудавшееся восстание греческого народа против османского владычества в ходе русско-турецкой войны, 1768-1774 год, многие жители региона вложили свои средства в монастырь так что ко времени начала национально-освободительной борьбы 1821 года обитель Святого Георгия представляла собой мощную экономическую силу не только на всем Пелопонесе, но и в глазах турок. Благодаря этому монастырь мог помогать бедным семьям и самое главное предоставлять приют всем преследуемым завоевателями, а также обучать молодое поколение достоянию своей нации. Незадолго до греческой революции игумен монастыря Нафанаил был посвящен в Великие Итерии, тайное общество греческих борцов за свободу против османского ига, приведя туда многих монахов, клиников и командиров вооруженных отрядов, а Плархиги, отцы монастыря, отдали на дело свободы своего народа, все свое имущество, и не только. Они предоставили родине более 30 вооруженных монахов, сам отец Нафанаил первые годы революции был в рядах повстанцев. В одном из монастырских документов сообщается о том, что на нужды греческой революции монастырем было отдано 9500 турецких прошей, 15 ока серебра, за исключением серебряного дископатира, единственное, что оставалось у монастыря 500 голов мелкого рогатого скота, 15 голов крупного рогатого скота, 8000 литров вина и 950-е пшеницы. Незадолго до революции, вместе с другими командирами повстанческих отрядов в монастыре, побывал знаменитый герой греческой революции Григорий Спапафлесос. По утверждению многих авторов, именно в селе Фаньес, имело место первое столкновение греческих повстанцев с турками, возглавляемыми известным коринфским воеводой Гемильбием, которая ознаменовала собой начало борьбы греческого народа за свою свободу. И именно здесь, в монастыре, легендарный Феодорос Калакатронис собирал греческие отряды, чтобы противостоять Ибрагиму Паше, сыну правителя Египта Мухаммеда Али, нещадно опустошавшему Пелопонез. В 1900 году монастырь населяло 24 монаха. В годы немецко-фашистской оккупации монахи, вместе с сотнями мирных жителей, были зверски убиты. Монасты святого Георгия Фенеу сегодня В наши дни монасты святого Георгия Фенеу, окутанный славой своей многовековой истории, представляет собой тихий и спокойный уголок, полный умиротворяющей красоты, в обрамлении пышной зелени недалеко от живописного озера Докса и традиционных горных деревушек. Сегодня редкий день монастырских стенах обходится без многочисленных посетителей, которых, как магнитом, притягивает это место. На подловке посетителей встречает монастырский пес, который провожает их до монастырского двора. В настоящее время в обители проживает всего три монаха. В гостиной монастыря Архантарик можно угоститься традиционным лукумом со стаканом холодной воды, либо чашечкой кофе по-гречески, сопровождаемым розеткой с чудным розовым вареньем, изготавливаемым самими монахами из лепестков роз. Чуть ли не в середине озера Кокса, расположенного в горной Коринфии, Лежит так называемый мышиный остров Коринфий, пантиканиси Тис Коринфиас, соединенный с сушей узкой полосочкой земли, на котором возвышается небольшая цохлушка XIV века, в честь святого Фанурия, построенная в византийском стиле. Это и есть полемонастеро, старый монастырь, где ранее стояла обитель святого Георгия, перенесенная много позже, в связи с частыми наводнениями в данном регионе, чуть выше на склон соседней горы, где она и находится сегодня.